А я оказался дальше Для того, чтобы понять, что вы делаете Чтобы разуметь, что делают сотрудники милиции Что они совершают преступления Я вам покажу, что вы нас поместили не в камеру, а в туалет И в этом туалете вы заставляете нас примать еду, спать И это есть уже преступление против человечности Даже не преступников, а просто людей, которые находятся под подозрением которых суд еще не признал преступниками Вы их уже помещили Поместили в туалет, заставляете их там спать Заставляете их там есть вот. И... Да я тебе не езжу, а помой. Это преступление. И это преступление доказывается еще тем, что специально для СИЗО, для колонии готовится специальный хлеб. Вы такого хлеба в магазине нигде не помашите. То есть специальный хлеб больше за 60-70 а километров. Не ведь не хотелось. Как сбылись слова лукаш, господина Лукашенко, який советовал всем гражданам Беларуси есть на вечернюю рыбу. Не дай Бог, чтобы гражданам Беларуси пришлось есть на ту рыбу, якую дают СИЗО, не дай Бог. И тому я окажу. Только, как сотрудники СИЗО, поняли, что они любят преступления больше значное, чем те люди, которые находятся там, я вышел на кошелек эту надпись, называйте вещи своими именами. И это касается и спектакля выборов. У нас не выбор, но спектакль. И называть можно вещи своими именами. Это становится все понятно, безразумево.